В общежитиях на красной позиции Адели Куту обещает восстановить горячее водоснабжение до конца октября. В Казанском федеральном университете стартовал международный форум «Ислам в мультикультурном мире». Но на каждой сессии есть своя изюминка. Где-то это тюркский вопрос, где-то это арабские страны. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Эльвина Минобудинова. Казанский федеральный университет впервые включен во всемирный рейтинг Times High Education по направлению права. Среди российских вузов Казанский университет стал вторым вузом, представляющим страну на международной арене, уступив лишь высшей школе экономики. В последние годы, то есть это 3-4 года, как раз намечается крен, когда появляются уже публикации в международных изданиях. А для того, чтобы попасть в международные издания, уже важно не писать каких-то локальных, или узких, или страновых специфических местах, а какие-то уже обсуждать новые глобальные проблемы, в первую очередь связанные с цифровой экономикой и новыми отношениями, которые возникают в эту эпоху. В Казанском федеральном университете приступили к ремонту системы горячего водоснабжения в студенческом городке. О причинах, о том, на какой стадии находится ремонт, узнаете в следующем сюжете. Авария на наружном трубопроводе горячего водоснабжения произошла еще в начале мая 2021 года. Казанский федеральный университет пытался привести в рабочее состояние участок трубопровода. Однако проблема заключалась в проведенной независимой экспертизе, а точнее в ее результате. Оказалось, что данный участок трубопровода не является собственностью КФУ, а значит не может быть допущен к дальнейшему демонтажу и эксплуатации. Выяснилось, что участок трубопровода является бесхозным. Прокуратура советского района Казани подтвердила этот факт. С целью хоть как-то исправить ситуацию, летом на душевых комнатах пяти общежитий на улице Адели, Кутуя и Красной позиции были установлены электрические накопительные водонагреватели. Бойлеры ситуацию не исправили, так как из-за высокой нагрузки вода в них быстро заканчивалась.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 Несмотря на сложившуюся ситуацию, Казанский университет принял решение самостоятельно профинансировать ремонтные работы по восстановлению участка трубы водоснабжения с целью как можно скорее обеспечить студентов, проживающих в общежитиях, горячей водой. Сейчас во дворе третьего общежития Казанского федерального университета производится демонтаж старой сети. Протяженность данного участка трубопровода составляет 142 метра. Данные работы завершится в течение двух недель чтобы обеспечить горячее водоснабжение наших общежитий. На данный момент на аварийном участке работают бригады и спецтехника. Конкретной даты завершения ремонтных работ специалисты назвать не могут. Ориентировочно это 25 октября, но процессу демонтажа могут помешать неблагоприятные погодные условия. Вопрос принадлежности сетей горячего водоснабжения, которые пока являются бесхозными, будет решаться. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается фестиваль студенческого творчества «День первокурсника КФУ-2021». На этот раз свои конкурсные программы представили Институт психологии и образования и Институт фундаментальной медицины и биологии. Конкурсные заявки также представили Институт экологии и природопользования и Институт управления экономикой и финансов. Казанский федеральный университет совместно с Российской академией наук в очередной раз стал организатором ежегодного международного форума ⁇ Ислам в мультикультурном мире ⁇ Форум стартовал 14 октября и продлился неделю. Тему продолжит наш корреспондент. Форум «Ислам в мультикультурном мире» проводится Казанским федеральным университетом уже одиннадцатый раз. Основной целью форума является объединение научных сил, занимающихся исламской проблематикой. В этом году в рамках форума большое внимание будет уделено таким темам, как перспективы экономического взаимодействия России и исламского мира, противодействие распространению идеологии экстремизма в молодежной среде, психология в мультикультурном контексте, миграция и урбанистика. Наш традиционный форум, уже 11 по счету, проходит в Казани на базе Казанского федерального университета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 Казанский федеральный университет четко придерживается необходимых мер, и большое количество мероприятий проходит в гибридном формате, то есть речь идет о том, что и наши партнеры подключаются как онлайн, так и приехало значительное количество Форум продлится до 22 октября. По традиции на площадке форума будут приведены данные мониторинга «Исламский радикализм в субъектах Российской Федерации», а также состоится международная конференция «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.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 В КФУ продолжается кубок по мини-футболу среди мужских команд. Игры турнира проходят по средам и воскресеньям. В эту среду прошли два матча 1-8 финала. Победы в первой игре одержала сборная Института международных отношений. Во втором матче Институт информационных технологий и интеллектуальных систем обыграл Институт филологии и межкультурной коммуникации. Трансляции игры можно посмотреть в наших социальных сетях. На этом все. В студии была Эльвина Минобудинова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти на наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!